Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи «World Money». А наш фонд основан 17 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб работает честно, прозрачно и платежеспособно. Наш фонд – это не инвестиции, это не криптовалюта и, конечно, это не хайп. В нашем фонде, когда мы стартовали, всего лишь с одной площадкой. Эта площадка называется World Money». Работая на этой площадке, мы очень хорошо зарабатывали деньги. И по сей день мы зарабатываем. Стартовали при старте. Как я уже сказала, у нас была это только одна площадка. Но за год у нас еще добавились шесть площадок. И на сегодняшний день у нас 7 маркетинг-планов. Есть уникальная закольцовка, где, работая на площадке Golden Ring Mini, мы получаем пассивный доход с площадки Клевер Mini и с площадки Клевер. А когда переходим мы с площадки Golden Ring Mini на Golden Ring, у нас идет пассивный доход на площадку World Money и на площадку PDAI сегодня мы это разберем. Единственное, что у нас отдельно стоит площадочка, это «Бэхомы», которая нас постоянно выручает. Ну и, конечно, начну с того, что, ребята, как все знаете, а кто еще не знает и не слышал, и не видел наши посты, наши ролики, у нас в фонде 8 января объявлен предстарт. Предстарт нового площадки. Это будет инвестиционная игра. И называется она «Сейфы от World Money». А вот я сейчас нахожусь именно на этой площадке. У нас будет три сейфа, сейф «Старт», а это стоимость инвестиций будет 500 рублей в сейф медиу. Это стоимость инвестиции будет у нас две с половиной тысячи и в сейф мега. Это стоимость инвестиции пять. А в этом разделе, ребята, как вы видите, будут отображаться полностью все наши начисления, а также и реферальные начисления и начисления по, именно по инвестициям. Нужно будет ежедневно заходить на, вот, именно в кабинет, открывать нужно будет ежедневно сейфы. И uh, забирать свой, uh, свою прибыль. Uh, как это будет выглядеть, ребята? Ну, как вы видите, это будут три сейфа. Да? Uh, значит, uh, еще раз говорю, что это uh, некоторые недопонимают. Они думают, что это инвестиции. Ребята, это инвестиционная игра. Чем она отличается? А тем, что нужно будет ежедневно заходить, открывать каждый сейф, если вы приобретаете три сейфа поочередно, что приобретение поочередно, что будете открывать ежедневно каждый сейф поочередно, и при открытии сейфа вам будет начисляться ваш процент от вашей инвестиции, и сразу же будет доступен он, будет на баланс для вывода. Ну, период инвестиций у нас всех трех сейфов – это 171 рабочий день. выходные дни не будет начисления. Собирать прибыль нужно будет каждый день – если вдруг вы отлучились, уехали в отпуск или уехали на дачу, то не переживайте, ваши деньги не пропадут. По приезду вы открываете сейф и ваша инвестиция продлевается, продлевается на те дни, которые вы не открывали а сейф и отсутствовали. Ну и теперь расскажу я вам по поводу профита. Это значит с первого сейфа, который будет у вас инвестиции 500 рублей, это будет профит 50%. По истечению 171 рабочий день у вас ваша инвестиция 500 рублей возвращается вам на баланс для вывода и плюс 250 рублей от вашей инвестиции. Точно так и на этой инвестиции, который, второй сейф у нас, профит будет 30%. На третий 5000 это будет профит 20%. Здесь еще, что хочу сказать, ребят, здесь есть реферальная программа. Реферальная программа до пятого уровня в глубину. Чем же она будет хороша? А тем хороша тем, что приобретая Первый сейф вам откроется реферальная программа первого уровня. А приобретая второй сейф, вы откроется вам а второго и третьего. А приобретая в третий сейф, вам откроется и четвертый, и пятый уровень реферального вознаграждения. За каждого реферала, который у вас зарегистрируется по вашей ссылке, Будет, будет вам начисляться 25% процентов за первый сейф 120 рублей, за второй сейф и за, если вы приобретаете, ваши партнеры приобретают и, и второй и третий, то будете получать 250 рублей. Итак, значит, рефералов первого уровня идет начисление 5%, это 400 рублей. Это 250, 125 и 25, 400 рублей. За рефералов второго уровня у вас будет начисление 4%. Это с первого сейфа 20 рублей, со второго сейфа 100 рублей, и с третьего 200 рублей. Итого 320 рублей. За рефералов третьего уровня у вас будет начисляться, ребята, Значит, 25 рублей, ой, вернее, 15 рублей, 75 и 150 рублей. Итак, у вас будет за рефералов третьего уровня 3%. Это 240 рублей за рефералов. Рефералов четвертого уровня – это с первого сейфа 10 рублей, со второго – 50, и с третьего – 100 рублей. Итого 160 рублей. За рефералов пятого уровня у вас идут с первого сейфа 5, со второго – 25, и с третьего – 50. Итого 80 рублей. Что непонятно по этой игре? Напишите, пожалуйста, в чате. Я отвечу именно по чтобы не возвращаться обратно к этому вопросу. Все понятно по, именно по обновлению. Старт будет 17 завтра в 19.00 по Москве. В 18.00 будет у нас предстартовый вебинар, который проведет наша администрация. Давайте, наверное, разберем, разберем мы именно площадочку. Давайте разберем, какую площадку ребята. Вы бы хотели услышать сегодня? Да, я хочу вам просто сейчас показать и рассказать именно все преимущества нашего фонда. Некоторые спрашивают и просили, конечно, еще раз повторить. Значит, самое большое и самое первое преимущество нашего фонда перед другими проектами – это то, что у нас, у нас проплачено... Господи. Сейчас, секундочку. У нас проплачен домен на 5 лет, так что поэтому спокойно работайте, ребята. Еще 5 лет мы будем точно работать без всяких проблем. Наш фонд пришел на очень долгие годы. У нас Денис не проплачивает ни, ни сервера, ни домены, не проплачивает никогда на один год. Он всегда работает. Если начал, сделал проект, значит, этот проект будет работать очень долго. Поэтому наш фонд пришел на долгие годы. Имеет семь уникальных маркетинг-планов на сегодняшний день. А вот завтра добавится у нас новая, уникальный Игра в сейфы от World Money, и поэтому будет у нас уже 8 площадок. Бизнес у нас полностью управляемый. Есть, как я уже сказала, что сейчас 7 площадок, и будет 8. Доход на всех площадках у нас не ограничен ничем. Единственное, что может ограничить, это ваша лень. Не будете лениться, будете зарабатывать очень хорошо. Зарабатывать у нас, ребята, легко, очень легко потому что у нас очень маленький цикл на площадках, и поэтому здесь единственное, что нужно приглашать, да, приглашения нужны везде, это не только у нас, это во всех проектах, где бы вы ни работали, весь бизнес в интернете построен только на приглашениях, ну и доход на всех наших площадках у нас не ограничен ничем. Ход доступен для каждого человека. У нас есть ход и от 500 рублей, как я говорю, и можно от пенсионера до миллионера. Покупка у нас клонов только по желанию партнера. У нас нет никакой принудиловки именно в покупках клонов вывод денежных средств у нас ежедневно, и в праздничные, и в выходные дни у нас нет никаких препятствий для вывода денежных средств. Есть и внутренний перевод между партнерами, работаем мы, вывод у нас на платежной системы Pair и Perfect Money, а пополнить у нас кабинет можно с любых платежных систем, и с Kiwi кошелька, и с Яндекс деньги, и с карт и с AdvoCash, и с Perfect Money, любые, которые есть вообще в интернете электронные кошельки со всех кошельков можно пополнить кабинет есть Ежедневно у нас проводятся вебинары, и в каждой команде лидер дает обучение и тренинги, и дает инструменты для бизнеса. Ну, и нашего админа мы знаем лицо, поэтому мы уверены в том, что мы работать будем очень долго. Он публичный человек, он никогда не скрывает свое истинное лицо, он с нами находится в чате, и на общих основаниях вместе. Мы с нами, строить команды и зарабатывать точно так деньги, как и мы, на построение команды. И самое главное, ребята, вы те, кто работает, и заметили, что у нас нет в фонде никаких отчислений на развитие фонда. Как вот в других проектах, я сколько не смотрю маркетинги, но там идет то... Один процент, то 2%, то 5% идет с каждого партнера отчисление на развитие фонда. Ну и я очень люблю наш фонд. Он, я считаю, что это лучший источник дохода во всем интернете. Ну и давайте разберем, конечно, площадочку. Давайте начнем с площадки какой. Кто, кто хочет какую площадку разобрать? кто работает на площадке World Money. Есть такие? Кто приглашает? Давайте, ребята, я эту площадку очень люблю, она мне очень нравится с самого дня старта. А почему? Да потому что здесь, здесь всего два накопительных стола, а со, из первого, из третьего, из четвертого, а из шестого у нас здесь вообще третий и четвертый у нас одни выплаты. А поэтому я считаю, что это тоже супер площадка, и на ней можно войти, я буду показывать короткий путь к большим деньгам. Значит, первый стол у нас стоит тысячу рублей, второй стол стоит две тысячи. Вот можно зайти, сразу купить первый и второй, это всего три это не такая огромная сумма, чтобы начать свой шикарный бизнес. Приходит к вам первый партнер, становится на это место, а когда приходит к вам я купил тоже первый и второй стол. А когда у вас делает покупку, нажимает кнопочку «Купить второй партнер», у вас закрывается этот первый стол. У нас закрытие первого и четвертого стола идет с двух партнеров. И вы сами под себя становитесь а, сюда, на это место. И второй партнер делает покупку, и у вас закрывается уже ваш второй стол, и открывается третий стол за 6 тысяч. Ваш первый партнер, сюда приходит вам третий партнер стал и вы получили 1000 рублей на баланс для вывода. А ваш первый партнер закрыл свой накопительный стол и приходит, становится к вам на это место. И вы получаете 3000 на баланс для вывода. А за 1000 рублей идет реинвест первого стола и за 2000 реинвест второго стола ваш а второй партнер закрыл свой накопительный стол и пришел, встал на это место. А здесь может, ребята, обгоны быть, здесь может не второй, не третий, а может пятый или шестой обогнать все этих. Кто из них будет самый активный, тот и будет становиться первый к вам. А второй партнер стал на это место и принес вам 6 тысяч на баланс для вывода. Посмотрите, у вас всего лишь 8 партнеров, ребята, и причем не лично ваших, а именно командные люди. И у вас уже, посчитайте, 10 тысяч на балансе для вывода. Вот здесь вот я всегда говорю, 5 тысяч ставьте на вывод, а купите четвертый стол за 5 тысяч. И вы опять сократите этим самым количество приглашенных партнеров. Вы закрыли своего клона и пришли, стали на это место. И у вас... Закрылся этот стол, третий, и вы сами под себя приходите и становитесь на это место. Ваш первый партнер закрыл стол, на выплат третий, и пришел, встал на это место. И вот здесь вот видите уже вы и плюс один партнер, и у вас закрылся этот четвертый стол, и открылся за 10 тысяч, пятый стол накопительный. Второй партнер тоже закрыл свой стол выплат, и пришел, встал на это место, и принес вам 15 000, 5 тысяч на баланс для вывода. Закрылся. Закрыл свой четвертый стол первый партнер, и пришел, стал на это место. Вы свой закрыли и пришли, стали на это место. И ваш второй партнер или третий партнер, кто из них активнее, закрывают накопительный стол. И у вас открывается шестой стол. Это, конечно, самый крутой стол. Здесь, ребята, идет первый партнер, закрыл свой накопительный, приходит, становится на это место. И приносит вам...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 Вы закрыли своего клона и приходите, становитесь сюда, на это место. И вы сами себе приносите 30 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер тоже закрыл и приходит, становится на это место. И 30 тысяч на баланс для вывода. Шикарная площадка, ребята. 86 тысяч и плюс... За 20 тысяч у вас активировалось. Итого вы заработали с малым количеством партнеров быстро 106 тысяч. Ребята, очень крутая площадка. Я вам всем советую, не надо ее обходить. Она у нас очень доходная. Ну и теперь давайте какую площадку разберем. Давайте разберем Бехома. Она нас всех выручает, и не только нас, не только даже меня, и всех партнеров выручает, потому что она имеет всего лишь один рабочий стол, и тот стол даже с одной выплатой. Это стол выплат. Здесь всего иметь 500 рублей в кармане и активировать эту площадку и быстро, причем здесь быстро, партнеры работают на этой площадке очень быстро, потому что она легкая, 500 рублей, пришел, стал первый партнер, вам 500 рублей накопительный баланс, пришел второй партнер, 500 рублей уже на баланс для вывода. Пришел третий партнер, вам 500 рублей. С первого и с третьего у вас идет открытие стола выплат. Первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место. И у вас 500 рублей на баланс для вывода. Смотрите, у вас уже тысяча. И у вас идет реинвест первого стола. Идет, вы становитесь обратно к своему спонсору. И точно так и будут возвращаться все ваши партнеры, будут становиться к вам на этот стол. Второй партнер закрыл свой а, стол и приходит, становится к вам на это место. Переносит вам тысячу рублей на баланс для вывода. Смотрите, у вас уже две Третий партнер пришел, и, вернее, закрыл свой первый стол и пришел, стал на это место. Пожалуйста, тысячу рублей. Вас Вы пригласили три, три партнера, три на три, ребята. У вас 3000 на балансе для вывода. Пожалуйста, вы можете активировать любые площадки, которые... Вы можете активировать Golden Ring Mini за 2000 тысячи. А тысячу рублей поставить на вывод. Или же сделать еще один круг и заработать 6000 на этой площадке Be Home, Поставить 2000 на вывод, а активировать сразу же стол минуя удвоитель сразу первый блок на Golden Ринге здесь очень много вариантов ребята а причем здесь вот на этой площадке Голден Ринг Мини как я уже говорила есть уникальная закольцовка закольцовка у нас сделана по Голден Ринг Мини на Клевер и на Клевер Мини ну вот начинать можно с удвоителя а можно сразу становиться в первый блок. Это удвоитель дает нам эти два, первый и второй партнер у нас дает переход в первый блок. Как я уже говорила, наверное, и не раз, и я, и Лена, что плечи у нас идут вышестоящему. А сюда приходит к вам первый партнер, и у вас по брони вашего спонсора идет реинвест вот сюда, на это место. Второй партнер становится, и у вас 3 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей активируется площадка «Клевер Мини». А если она у вас уже есть, и вы получаете доход а, там, на 3 уровня в глубину, то плюс еще 100 рублей. И так на балансе у вас а, 3 800. Пожалуйста. Вот. Всего ничего партнеров, а, а у вас уже... Вы, считай, вы вернули, без 200 рублей вы вернули свои 4 обратно. Эти два партнера идут, дают переход во второй блок за 8 Плечи идут вверх, а сюда приходит к вам первый партнер становится по броне спонсора, идет реинвест вот вашего, вашего именно в этот же стол, а второй партнер у вас становится сюда, и вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. А за 3000 это идет активация площадки «Клевер». А если она у вас уже активирована, то вы получаете не 1000, а получаете 2000 на баланс для вывода. 4000 с этого партнера – и 8 и 8, это получается 20 тысяч у вас идет с этих партнеров, идет а, а, активация площадки Golden Ring. Golden Ring это а, дальше идет, а, дальше идут у нас самые крутые заработки. А, как вы видите, там было две всего, а, два стола, а здесь три стола. Три стола активировался у вас за 20 тысяч, вы всегда на всех у нас площадках, у нас, вы всегда вверху, под вами ваши люди. Первые два человека идут к вышестоящему, сюда приходит ваш первый партнер, у вас идет реинвест по броне спонсора, сюда, сюда становится второй партнер и вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Эти партнеры, два, дают переход вам 40 тысяч во второй блок. Плечи идут вверх, сюда становится первый партнер. И на это с этого места идет реинвест, ваш реинвест. И в ваше вы закрываете. Одним партнером закрываете два места. Сюда приходит а второй партнер, и у вас опять 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч, и эти два партнера по 40 тысяч дают переход за 100 тысяч, на, в третий блок. Ну а здесь, ребята, здесь уже совершенно другие заработки. Первый партнер дает реинвест по броне спонсора и когда становится сюда второй партнер, у вас идет 80 тысяч на баланс для вывода, а за 20 тысяч идет... 10 клонов на площадку World Money на первый стол по 1000 рублей. Один клон летит на площадку World Money на четвертый стол за 5000. И 50 клонов летят на площадку ПД по 100 рублей на первый стол. Ну и здесь уже ваш. Третий, четвертый, пятый дают вам 100 тысяч на баланс для вывода и 100 тысяч на баланс для вывода. Вот такой вот наш, ребята, очень денежный фонд. Единственное, что всегда спрашивают... Как же приглашать? Ребята, приглашать можно и через соцсети, и через YouTube-канал, и через все мессенджеры. У нас есть и телеграммы, и ватсапы, есть и Skype. Я, например, работаю только голосом, редко когда в соцсетях, у меня соцсети это блоги, я веду именно блог, делаю посты ежедневно, пишу по два, по три поста, ко мне заходят люди, смотрят, и потом уже они выходят со мной на связь. Именно через посты. А точно так и YouTube-канал. Я уже всем говорила и вам говорю, те, которые вы присутствуете. Ребята, не будет у вас YouTube-канала. YouTube-канал – это ваш кормелец. Люди смотрят сейчас ролики. Делайте ролики, очень маленькие, можно за 3 минуты, за 4 минуты рассказать полностью все. Как, как на вебинаре пожаловались на меня, что я очень быстро говорю, и вы не успеваете записывать. Ребята, вот привыкла так, прошу прощения, стараться буду говорить ну, медленнее. Ну, вот такой вот наш фонд, ребята. Те, которые... Еще не присоединились, а присутствуют на вебинаре. Ребята, рассмотрите предложение, бизнес-предложение ваших пригласителей. Поговорите, если вдруг нужна будет вам отдельная презентация для ваших команд или для отдельных партнеров. Пожалуйста, стучитесь или к Лене, или ко мне. Мы обратно вам все это сделаем презентацию именно для ваших партнеров, именно для ваших команд. Покажем, расскажем, ответим на все ваши вопросы. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.